Привет, посетители психушки! Добро пожаловать обратно на наш канал! Вы слышали о дуэте нарциссиста и эмпата? Эти люди находятся по разные стороны оси эмпатии. Нарцисс жаждет чрезмерного восхищения от других и имеет раздутое эго, в то время как эмпат – это тот, кто может воспринимать и даже воспринимать психические или эмоциональные состояния других как свои собственные. Подробнее об этом позже. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что это видео сделано не для того, чтобы нападать на кого-либо, у кого могут проявляться эти признаки, или на кого-либо, у кого диагностировано связанное с этим расстройство, но скорее для того, чтобы понять их и привлечь больше внимания к этой теме. Итак, что же делает эту динамику такой болезненной? Давайте исследуем это вместе. Во-первых, кто такие нарциссы и эмпаты? Сначала давайте познакомимся с двумя главными героями. Нарциссы — это люди с раздутым эго и нулевым сочувствием к другим. У них высокое чувство собственной важности, чрезмерное желание внимания и восхищения, а также испорченный взгляд на сопереживание. Они жаждут особого отношения и будут реагировать гневом или вспышками гнева, если что-то пойдет не так, как они хотят. С другой стороны, эмпаты — это очень чувствительные люди, обладающие избытком любви и восхищения, которые можно дарить. Они с готовностью и состраданием воспринимают эмоции других людей. Более того, они также невероятно одарены в общении с мыслями и чувствами другого человека. Номер два. Эмпат и нарцисс с первого взгляда. Противоположности притягиваются, по крайней мере, так вам говорили. При первом контакте может показаться, что вы двое идеально дополняете потребности друг друга. Эмпат естественен, когда дело доходит до обмена и считает нарциссиста идеальным источником для настройки своих эмоций. Нарцисс любит кого-то, кто будет терпимо относиться к его действиям. Они находят в эмпатии чуткое ухо, постоянный источник признательности и внимания. Нарцисс преуспевает в привлечении эмпата, который готов слушать с сияющими глазами. Эмоциональные потребности эмпата полностью игнорируются, проецируя только себя на эмпатов. Эмпат – это даритель, и он дает щедро. Нарцисс – это берущий, и он всегда хочет, чтобы все было по его. Дисбаланс уже начал проявляться, верно? Номер три – отравленное яблоко. Так зачем же попадаться не на ту удочку? Нарциссы прячутся за маской неотразимого обаяния. Их харизма и поведение на поверхностном уровне могут очаровать самых разных людей, особенно эмпатов. Этот фасад привлекает эмпатов, поскольку они находят способ излить все свои сострадания. Нарцисс, похоже, берет штурмом подлинный эмпатический мир эмпата. Как эмоциональные губки, они играют прямо на руку нарциссу. Как только формируется положительное первое впечатление, эмпат становится невероятно лояльным к нарциссу, лояльным к недостатку. Как только нарцисс замечает это, он начинает раскрываться более неприятные стороны самих себя, о, -о, -о. Номер четыре. Неприятности в раю. Что необходимо для процветания любви? Является ли любовь единственным ингредиентом для счастливых отношений? Оба этих человека говорят на разных языках любви. Находясь в близком родстве, один из них потенциально может стать почти паразитом для другого. В здоровых отношениях эмпаты – один из лучших типов людей, с которыми можно развивать отношения. Они заботятся о своем партнере всем сердцем и всегда открыто выражают свои чувства. Но для нарциссиста это не так просто принимать во внимание чувства других людей. Неосознанно или нет, они способны причинить боль эмпату, поскольку оба работают на очень разных длинных волн. Один готов обрушить звезды, в то время как другой заинтересован только в том, чтобы требовать большего, вздыхать. Номер пять. Как нарциссы используют эмпатов в своих интересах? Одна из тактик – это полное раскрытие их плохой стороны. Они начинают использовать эмпата в оскорбительных целях, понимая, что их вредная тактика не встречает какой-либо сильной противоположной реакции со стороны эмпатов. Эмпаты — это всепрощающие существа, готовые терпеливо относиться к чужому личностному росту. Вторая тактика более зловещая. Некоторые нарциссы стратегичны, и вооружите их эмпатией, разбрызгивая небольшие дозы их искусственной любви и очарования, в которые эмпат впервые влюбился. Они предлагают свою любовь только при условии согласия. Вскоре они начинают обвинять эмпата в том, что он несовершенен, но эмпаты верят, что могут исправить и исцелить что угодно с помощью сострадания. Высказывание в духе «я» не идеален, задевают сердечные струны чрезмерно терпеливого и любящего эмпата. Этой надежды на перемены достаточно, чтобы удержать эмпата на плаву в течение длительного времени. Для эмпатов убрать кого-то из своей жизни – это может быть чрезвычайно трудным делом. Они искренне верят в рост и надежду, даже порой в ущерб собственному благополучию. Номер 6. Верный путь к катастрофе. Что делает это проблематичным? Что эмпат должен знать, так это то, что нарциссы – это не люди, которых нужно спасать. И это не те люди, которым эмпат должен приспосабливаться в надежде, что они все еще могут измениться. Нарциссы на самом деле могут прекрасно осознавать свои действия, и когда они поймут, что вы им больше не нужны, им будет легко переступить через вас. Они отслеживают, когда наступает подходящее время использовать демонстрацию сочувствия, чтобы удержать эмпата от поиска причины уйти навсегда. Это создает чрезвычайно проблематичные отношения, которые основаны не на здоровой, наполненной ростом любви, а скорее на постоянной травматической связи. Номер семь. Все это заканчивается любовью к себе. Так как же эмпаты могут справиться с нарциссом? Главное – понять, что каждый несет ответственность за свой собственный личностный рост. Первый способ, которым эмпат может защититься от нарциссиста, это сказать «нет». Это, в свою очередь, устанавливает границы. Границы полезны для всех отношений, даже если они чувствуют себя суровыми для эмпата, чтобы строить вокруг себя. Это дает им силу защитить себя от тех, кто хочет воспользоваться ими. Это помогает укрепить веру в себя и обрести эмоциональную независимость. Эмоциональная независимость может позволить эмпатам с самого начала замечать признаки жестокого обращения и газового освещения, помогая себе уберечься от надвигающегося горя. Несмотря на то, что они ошибаются во всех правильных отношениях, дуэт нарциссиста и эмпата слишком распространен. Но это не делает человека виноватым в том, что его обманули. Со всеми силами против тебя то, что вы делаете, чтобы вернуть себя при первом намеке на это, вот что имеет значение. Нарциссическое насилие одно из самых трудных для обнаружения но как только вы это сделаете, вы обязаны признать и сдержать его. Вопрос здесь не в том, почему вы купились на это, а в том, что вы можете сделать, чтобы подняться из этого. Знали ли вы об этой истории? Есть ли какие-то главы, которые, по вашему мнению, мы пропустили? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже со своими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кому это может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления о новых видео. И как всегда, суперспасибо за просмотр!